Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Тут в этом видео речь пойдет об важном неполадке пена в расширительном бачке. Одной из причин почему антифриз пенится в расширительном бачке является жидкость плохого качества, солитая в системе охлаждения. Образование пени в системе охлаждения Одно из последствий применения некачественной охлаждающей жидкости. Но если Вы подозреваете, что цвет антифриза слишком подозрительный и он похож на коричневую жижу, чем на пену, тогда искать причину придется глубже. Кроме применения некачественного антифриза существует еще две основные причины образования пена в расширительном бачке. Первое пробой прокладки коловки блока цилиндра. Второе пробой масло радиатора. Из-за того, что в прокладке КБЦ появился пробой, в хлопные казы могут попасть в систему охлаждения что приведет к образованию пени и пузырьков воздуха в расширительном бачке. Но не спешите делать заключение и объявить виновником образования пени в системе охлаждения именно пробой прокладки ГБЦ. Чтобы определить причину прокладки ГБЦ или нет, Предлагаю посмотреть мое старое видео, где я рассказываю по каким симптомам и так далее можно определить, пробита прокладка КБЦ или нет. Скорее всего, если прокладка под замену, ваш двигатель будет работать с перебоями. И чем быстрее вы ее замените, тем лучше. Никак не рекомендуется ездить с пробитой прокладкой. Ссылку на тот видео оставлю ниже в описании этого видео. Существует еще одна важная причина, и эта причина иногда кроется в масло радиатора, то есть как еще ее называют в теплообменнике. Многие современные автомобили оснащаются этим инструментом, и ее основное предназначение ⁇ спиц температура масла в двигателе. Есть на этом теме тоже интересное видео у меня, и ссылку оставлю в описании этого видео. Я сам испытал этот горе, и в этом видео вы узнаете многое, почему так происходит и так далее. Если вы сами не разбираетесь, обязательно покажите двигатель мастеру, и он вам подскажет, есть ли нет на вашем движке масло-радиатор. Если ее нет, то тогда, скорее всего, причина коричневого серого п в бачке прокладки КБЦ. Ну и как поступить после того, как вы уже нашли причину и вылечили ее? Прежде чем залить новый антифриз в системе охлаждения, обязательно промойте систему, так как в нем будет много остаток масла. Остатки масла и грязи в системе охлаждения забьют ваш радиатор печки или основной радиатор. И поэтому внимательно нужно относиться к этому вопросу. Что промить систему охлаждения, могу порекомендовать лимонную кислоту. Если по опыту, кто знает лучшее средство, пишите в комментариях. Разбавить лимонную кислоту в воде. Залейте в системе. Погрейте и дайте поработать двигателю, пока не откроется термостат и начнет циркулировать антифриз по большому кругу. Потом удалите эту жижу с двигателя, и лучше будет, если еще раз сделаете такую процедуру. Не забудьте промить расширительный бачок. Не исключено, что при эксплуатации автомобиля промить расширительный бачок вам придется еще несколько раз. Ну и в конце видео просто подписаться на канал, жмите на колокольчик и комментируйте. Спасибо всем за внимание.